Куку, Посетители психушки Немиркин, добро пожаловать на очередное видео. Иногда бывает легко недооценить собственные навыки и возможности. Но очень важно осознать свою истинную ценность. Только тогда вы сможете уверенно действовать для достижения своих целей и быть лучшей версией себя. Поэтому, чтобы помочь вам чувствовать себя более уверенно, мы расскажем о признаках того, что вы можете быть более умным, чем вы думаете. Первое. Вы постоянно любопытны. Вы часто задаете вопросы. Многочисленные исследования показали, что люди, которые очень любопытны, скорее всего, умнее. Это объясняется тем, что любопытные люди всегда стремятся узнать что-то новое и расширить свои знания. Любознательность также поможет вам развить более утонченное мышление, что является прямым результатом расширения ваших знаний и способности учитывать больше возможностей. Второе. Вы знаете, что есть много вещей, которых вы не знаете. Существует ошибочное мнение, что люди, утверждающие, что знают больше, чем знают, выдают себя за умных. Однако исследования показали, что это происходит из-за переоценки своих когнитивных способностей. Напротив, более умные люди не боятся признать, что они не знают некоторых вещей, поскольку у них более точная оценка собственных знаний. Это осознание приводит к мотивации учиться и пробовать новое. Третье. Вы можете быть смешным. Можете ли вы рассмешить многих людей? Исследование Университета Нью-Мексико показало, что веселые люди, как правило, умнее. Это объясняется тем, что для обработки и создания юмора необходимы как когнитивные, так и эмоциональные способности. Кроме того, веселые люди не только заставляют смеяться других, но и сами больше смеются. Эти положительные эмоции увеличивают выработку дофамина, который открывает обучающие центры мозга. Номер 4. У вас высокий самоконтроль. Часто ли вы делаете импульсивный выбор? Исследование, проведенное Ельским университетом в 2009 году, подтверждает утверждение о том, что умные люди лучше контролируют себя, чтобы не совершать импульсивных действий. Исследование заключалось в том, что участникам давали выбор – получить деньги сразу или получить их позже. Результаты показали, что люди, набравшие большее количество баллов в тесте IQ, более готовы подождать и получить больше денег позже. Номер пять. Вы неаккуратны. Знаете ли вы, что Альберт Эйнштейн был известен как «грязнуля»? Обычно люди связывают беспорядок с ленью. Однако исследование, проведенное в 2013 году Кэтлин Вогс, показало, что беспорядочное пространство может стимулировать творчество, в отличие от чистого и опрятного пространства, которое стимулирует играть в безопасность. Кроме того, поскольку беспорядочные люди привыкли к беспорядочной обстановке, они выигрывают от того, что могут сосредоточиться в различных обстоятельствах, в отличие от людей, которые могут быть продуктивными только в опрятных помещениях. Номер 6. Вы прекрасно чувствуете себя в одиночестве. Нравится ли вам проводить время в одиночестве? Согласно исследованию, опубликованному в British Journal of Psychology, существует сильная корреляция между интеллектом и независимостью. Пребывание в одиночестве дает вам время подумать и поразмышлять о том, как подойти к решению ваших проблем и что вам понадобится для наиболее эффективного выполнения задачи. Номер 7. Вы откладываете работу. Всегда ли вы откладываете дела до последней минуты? В отличие от мнения большинства людей, те, кто откладывает дела, на самом деле могут быть более умными, чем вы думаете. Время, которое вы потратили на откладывание задачи, дает возможность для творческого и инновационного мышления, которое может привести к более продуктивным идеям. Не приступая сразу же к выполнению задачи, затягиватели позволяют выдвигать больше разнообразных идей, чтобы иметь более широкий выбор вариантов. Номер восемь. Вы засиживаетесь допоздна. Часто ли вы засиживаетесь допоздна? Несколько исследований показали прямую зависимость между определенными привычками сна и IQ. Исследование, опубликованное в 2009 году в журнале Pure Sonality and Individual Defenses, показало, что молодые взрослые, которые спали и просыпались позже, имели более высокий IQ, чем те, кто спал и просыпался раньше. Люди, которые поздно ложатся спать, обычно получают всплески вдохновения благодаря спокойной обстановке, где нет отвлекающих факторов и препятствий для их творческого мышления. Номер девять. В детстве вы брали уроки музыки. Считается, что занятия музыкой помогают умственному развитию детей. Известно, что музыка стимулирует левую часть мозга, что помогает развитию языковых навыков. Исследование, проведенное Гленном Шелленбергом, заключалось в сравнении IQ детей, которые 9 месяцев занимались музыкой, и детей, которые не брали никаких уроков музыки. И обнаружилось, что у тех, кто посещал уроки музыки, IQ повысился по сравнению с другой группой детей. И номер 10. Выливша. Вы пишете левой или правой рукой. Исследования показывают, что левши обладают дивергентным мышлением, что позволяет им решать проблемы и задачи более творчески. Это подтверждается исследованием, проведенным Афинским университетом, который пришел к выводу, что левши имеют высокие показатели по дивергентному мышлению и когнитивным способностям. Относитесь ли вы к какому-либо из перечисленных здесь признаков? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным,